здравствуйте продолжаем рубрику точка опоры я прилетел в москву и ко мне в гости приехал старший сын с женой ангелина была с нами в общем-то в этом общении с э, двумя своими детьми я подумал о том что пора записать э, вот ролик о том что являются для нас дети многие считают детей точкой опоры и даже Рожают их для того, чтобы, как говорится, кому было принести стакан воды. Друзья мои, глубочайшее заблуждение. Я считаю, плох тот родитель, который считает своих детей точкой опоры. Таким образом, он ограничивает их. Он мешает их собственному развитию. Именно их состоянию Творца. То есть, он их заставляет, а это, то есть, значит, лишает свободы, заставляет быть точкой, своей точкой опоры. Да, дети могут помогать родителям, но это в том случае, если они этого желают. Это их желание, но не обязанность. Ни в коем случае нельзя говорить им об обязанности помощи вам. Если дети вам не помогают, не желают помогать, значит, вы плохой родитель. Значит, вы так построили свою жизнь, так построили отношения с ними, что они не хотят вам помогать. И вам приходится им говорить, что они ваша точка опоры. То есть, ну, другими словами, там, ну, неважно, важна суть. Это, друзья мои, это глубочайшее заблуждение. Позвольте детям жить самостоятельно. Позвольте женщ... детям творить свою жизнь самостоятельно. Не ограничивайте их этой ответственностью. Ответственность – это всегда заменитель любви. И если они на ответственности вам помогают, или вы им напоминаете об ответственности помощи вам, то это значит, еще раз говорю, вы плохой родитель. Будьте честны. Поэтому я считаю, детей нельзя считать точкой, своей точкой опоры. Это неверно во всех смыслах. Это мешает вам, родителям, самим развиваться, самим становиться все мудрее, все э, э, самодостаточнее и так далее. То есть вы, родители, должны жить так, чтобы прокладывать детям путь, показывать путь творчества, развития. И вы для них в большей степени точка опоры, и то на определенном этапе, пока они не встали на собственные ноги. А потом, опять же, они должны быть рядом с вами, как друзья, но никак не использовать вас в качестве точки опоры и вы их не должны использовать в качестве точки, точек опор. Попросите о помощи, поговорить, там, решить какой-то вопрос и так далее. Да, вы можете друг у друга, но это должно быть по собственному желанию, и эта помощь должна быть тоже не на обязанности, а на, на желании. Вот такой подход к детям это очень важен. Снимите с них ответственность быть точкой. Вашей опоры. Это приведет к проблемам. Рано или поздно. Или вы остановитесь в развитии. Или вы детей остановите в развитии. Вот так вот.